«Поговорите про то, как создать теплые отношения в семье, как быть ближе к взрослому самостоятельному сыну. Он у меня один. Я со своим находил так отношения. Я всегда им восхищался». И когда с ним разговаривал по телефону, то все время думал так. Я его представлял во время разговора, как будто он маленький такой ребеночек, которого я помню, когда он родился. И вы знаете, со временем вот эти отношения у нас изменились. Он начал очень хорошо относиться. Я об этом всем рассказываю на своей бесплатной первой и второй ступени школы Кайлас. Будьте добры.